Мы с этой позиции не согласны, поскольку лишим, что именно выборчий кодекс участок забороны до закликов, до отмов от выборчих процедур, суперечит положением конвенции о приватности участки 8-9 этой конвенции, которая рассматривает отмову от выборчих процедур как одну из форм реализации выборчих правов гражданина. То есть гражданин может принимать в дело выборах таким чином реализовываться выбор права, а так само могут отмаўляться доброхотно от реализации выборвших процедур одного от ад их, а так само заклиать до да бойкота выборов э, и ожыццявлять бойкот выборов И это цалком отповеда как я уже сказал положением э, этого пункта артикула 9 конвенции. И когда мы говорим про артикул 6 конвенции, який говорит про то, что не повинны подпрыматься дзенни, який скрываны на взрыв выборчих процедур, мается на вазе то, что это некие заклики до взрыва, переноса выборов в принципе, а не заклики до одного от реализации своих выборчих правов. Тому ми лічим, що приватність арт. 49 Виборчого кодекса, який забороняє заклики до одного від виборчих процедуру і вводить адказність за такі заклики, перечіць той конвенції СНД, яка була ратифікована Беларусью. І таким чином Беларусь взяла на себе доброхвотне обов'язательство по виконанню цієї конвенції.